Вы тоже устали от однотипных каток и метадрочеров. Вы хотели бы играть значительно лучше, чем сейчас. Не переживайте. И скорее юзайте Гексарал Пиздюль форте. С ним вы всегда будете забирать MVP и заряжать нюки. Только перед использованием сначала ознакомьтесь с содержимым данного эпизода. Здорово, мужские мужчины! Контент родился прямо на глазах, как говорится. А если быть точнее, то на моем стриме. На нем, брата-братья, скидывали мне пушки, с которыми я играл. И среди большого пула оружия в мои руки попадали такие образцы, которые, ну... Прям можно смело назвать скрытый имбой. Сегодня об этом как раз таки и пойдет речь. Будут пушки и на любителей, и на прошаренных юзеров. Одну такую волынку вы уже видите на киноэкране. Печально конечно, что в рейтинге дробаж довольно редкое явление, максимально скиллозависимый класс, который между прочим не оставляет сопернику шансов в клоус файте. Так вот, поиграл я на стриме значит с шсо и понял, что пора возвращать дробаки в свои комплекты, причем Именно Винчестер дает охренительные показатели ваншота на средней дистанции. КРМ и баюшка в этом плане немного поскромнее. Маст хэв для дроби, перки, легковес, кураж и мертвая тишина. Да. Штишка работала куда лучше. Но и сейчас она неплохо ассистирует в рейтинге. Сборка на винчестер у меня вот такая. Два модуля на дистанцию, разгрузочный модуль на подвижность и два модуля на кучной стрельбы в режиме прицеливания. Играйте как true hard пацан, преимущественно от мушки и будет вам счастье. Я прекрасно понимаю, что сказать играйте как true hard пацан легко, а вот по-настоящему сделать из вас киберов сможет магистр Яниса его и институт киберспорта. Это вам не тренер Call of Duty Mobile Янис один из лучших координаторов Азии, Америки и Европы. Игрок команды, которая была кандидатом в номинации на лучшую команду мира. Лучший СНГ-снайпер с 1 по 6 сезон и топ-3 снайпер Европы. Прямо сейчас запустил комплексное обучение, в котором раскрываются секреты правильной настройки игры. Тренировки АИМа, полное погружение в Sense, скримы и тренировки против европейских команд. В честь открытия институт зарядил конкурс на три батл пасса и два инвайта индивидуальных занятий по киберспортивному курсу. Следите внимательнее за сообществом, там скоро будет инфа про прокидочки и прострелы, короче, полезные штучки. Брата-братья, после просмотра материала переходите по ссылке в описании, участвуйте в конкурсе и записывайтесь на киберспортивный курс. Магистру Янису привет, охренительный снайпер. А мы едем дальше и переходим к М21 ЕБР. В этом сезоне данную марксманскую снайперскую винтовку бафнули. Ребята из королевской битвы не дадут соврать. И в рейтинге появился смысл ее использовать. Я, например, вешаю на сборку перк отключения, который тоже бустанули для снайперских и пехотных винтовок, но ухудшили для штурмовых. Наконец-то потихонечку разработчики начали обращать внимание на максимально непопулярные стволы в сетевой игре. До этого ЕБР в рейтинге была супер печальная, сейчас же очень приятная и и сильная, как ни странно. Не исключаю, что эта ДМР-ка не всем подойдет, но во всяком случае попробовать ее стоит. Если что, она хорошо раскрывается на средних дистанциях. Для ближней дистанции есть айсвал, переделанный в ДМР-ку. Вот такую сборку мне скинул мой хороший товарищ. Она мне очень понравилась и я хочу вам ее порекомендовать. Только не забывайте на EBR или АС Valve ДМР версии брать перк стойкость, который рывки на 60% убирает при попаданиях. Ладно, вся эта движуха больше для людей, которые хотят нового экспириенса и ощущений. По-настоящему для вас у меня есть две скрытые меты. Одна в классе штурмовых винтовок, другая в пистолет-пулеметах. Начнем со что. Штур и это ICR-1. По-любому, какая-то часть зрителей уже знает про ее силушку в этом сезоне, но подавляющее большинство юзеров все-таки проходит мимо нее и по-прежнему используют в катках m 13 или Кило-141. Эти пушки метовые, спору нет, но вы попробуйте покатать с icr она очень годная. Можно даже сказать своего рода лазергана. Короче, вам понравится сборка вот такая. Следующую скрытую мету мы с мужиками раскрыли прямо на стриме и это секач. Да, как бы вас не коробило от его вида или звука выстрелов, но это так. Просто попробуйте вот эту сборку и положите на полку Mac 10 или с чем там сейчас многие играют. Да и вообще, расширяйте свой пул пушек, не дрочитесь с одними автоматиками. Подключайте снайпушки, дробаши и ДМРки. Благо, пищу для размышления я вам подкинул. Обязательно в комментариях не забудь написать, какое оружие из списка понравилось больше всего. Еще, брата-брат, хочу тебя попросить подписаться на мой телеграм-канал, ибо на нем мы с ребятами выбираем тематику стримов, к тому же только там появляется точная дата и время трансляции, поэтому обязательно туда переходи. Завтра или сегодня, все зависит от того, когда ты это смотришь, следующий стрим будет снайперский. Я в рейтинге буду катать с болтовками, так что обязательно приходи пощерить. И, конечно же, огромное спасибо вот этим потрясающим людям за поддержку на прошлом стриме. Вы огонь. Ну все, чекайте мой телеграм, это был Огнянский, все только на Начинаем.